Ступеням виду. Однажды большого друга Святого Спиридона обвинили в одном очень неправедном деле. И посадили в тюрьму. И ему грозила за это смертная казнь. Узнав об этом, святитель отправился к правителю, чтобы защитить своего друга. Но путь ему преградила вышедшая из берегов река. Тогда Спиридон, воздев к небесам руки, помолился. Река раступилась, обнажив дно. После того, как Спиридон проехал реку, она вернулась в свое русло. Об этом чуде сразу стало известно всем вокруг. И когда Спиридон приехал к правителю, то правитель сказал ему Твоя благодать победила человеческий закон. Пусть разрешат его, то есть друга твоего, а таков, ведь то, что он совершил, не грех. И кроме того, он дружит с тобой, мужем прекраснейшим, сижавшим Святого Духа в своем сердце и несущим закон Владыки на своих устах. Так что подай и мне тех даров, которые дарует ведомая тебе Владыка, ибо уверен я, что услышит он твои слова и почтит тебя, как друга, чтобы все мне совершать по закону и исполнять по Божьей милости. То есть судья по благодати Господа по молитве святого Спиридона, и увидев такое чудо, понял, что друг святителя ни в чем не виноват. И попросил святого, чтобы тот помолился Богу, чтобы таких ситуаций больше не возникало. И действительно, после этого судья был праведным и милостивым, и в своем суде никогда не ошибался. По молитве святого Спиридонна совершались различные исцеления, и далее даже были воскрешения умерших. Однажды святителя пригласили во дворец императора Констанция, сына Константина Великого. Император тяжело заболел и не знал, как уже избавиться от своего недуга. И во сне он увидел двух людей. Один был молодой, а другой старец в плетеной шапочке с деревянным посохом. И услышал голос «Вот этот старец и архиерей тебя вылечит». Проснувшись, он стал созвать себе всех священников. Но среди них не увидел этого старца. И когда пришел святитель Спиридон, то император Констанции сразу его узнал именно по шапочке и по посуху. Придворные сначала не хотели пускать святителя Спиридона, так как приняли его не за епископа, а за простолюдина. И один придворный даже ударил его по щеке. Тогда святитель по-христиански подставил ему и другую щеку. Тут же придворный понял, кто перед ним, и покаялся. Святитель Спиридон исцелил императора Констанция, но сказал, что теперь, после исцеления, он должен быть милостивым и раздавать в храмах бедным еду и одежду. После этого во всех храмах империи по приказу царя для нищих стали раздавать еду и одежду. Исцелив императора, святитель Спиридон возвратился домой. Но перед тем, как выйти из дворца, к нему подошла жена одного из воинов с мертвым ребенком. Она опустилась перед ним на колени, положила ребенку его ног, стала горько плакать, и на незнакомом языке она была чужеземка, стала о чем-то умолять Спиридона. Святитель понял, что она просит исцелить малютку. Сначала епископ боялся молиться об исцелении мальчика, но находившийся рядом с ним диакон стал умолять Спиридона помолиться, убеждая его, что Господь услышит обязательно его молитву и ребенок оживет. Долго молился святитель Спиридон и произошло чудо. Младенец с кожи заплакал когда святитель взял его на руки и передал матери. Обрадованная женщина от радости тоже умерла. У нее просто разорвалось от счастья сердце. Тогда святитель Спиридон помолился и вернул матери жизнь. Вот таким образом, Господь услышал у святителя и такую молитву. То есть святитель мог воскресить умерших. И еще много-много можно было говорить о чудесах святителя Спиридона. Ну, время шло, подошла и кончина старца. Старец мирно отошел к Господу в, 240, в 348 году. Его похоронили в городе Тремифунте в церкви 12 апостолов. Но слава о нем распространялась среди людей, передавалась из поколения в поколение. По его молитвам и после его кончины продолжали совершаться чудеса. Прошло триста лет. А о таком дивном святом узнал и один из византийских императоров и повелел принести его честные мощи в Константинополь и поместить в церкви Святой Софии. Когда были извлечены мощи, все были удивлены. Старец выглядел так, его честные останки выглядели так, как будто он отошел ко Господу не 300 с лишним лет назад, а вот буквально вчера. То есть были целые лицо и волосы, и зубы святителя. То есть он был практически как живой. его останки с честью поместили в Раку в храме Святой Софии. И от его мощей стали происходить удивительные чудеса. После заболевания турками Константинополя его мощи были перенесены на остров Корфу в Греции. Там для него построили храм в его честь и поместили его в богатую Раку. И эти мощи до ныне, и покоятся там. К нему до сих пор приходят паломники и по своей вере, по своим молитвам получают просимое. Святитель спередом и поныне выглядит как живой. Температура его тела 36,6. Можно разглядеть черты его лица. У него целые зубы, волосы. И происходит очень удивительная вещь. Вот Каждые полгода меняют ему одежду и тапочки. Каждые полгода одежда на нем ветшает, и тапочки истаптываются. Считается, что периодически святитель покидает раку и обходит остров Корфу, невидимо помогая людям. Старые тапочки раздают паломникам. А после того, как переоденут, вот эти тапочки раздают люди. И иногда, конечно, у людей были это недоверие. вот действительно, святой помогает людям, действительно, он сам находится в раке как живой. И нет ли здесь какой-нибудь специальной технологии? Такая мысль возникла у одного англичанина в 19 веке. Об этом писал Николай Васильевич Гоголь. Николай Васильевич Гоголь совершал паломничество по Святой Земле. И вот однажды в день памяти святого 25 декабря он был как раз на острове Корфу. В этот день был крестный ход, выносили мощи святого, ходили с ним в город, а потом паломники прикладывались к мощам. И вот один англичанин, Сказал, что святитель выглядит как живой, потому что его специально так забальзамировали, а в спине есть отверстие, которое и позволяет ему выглядеть вот таким живым. И тут на глазах у всех произошло чудо. Святой перевернулся, как бы обнажив спину, мол, на смотри, никакого отверстия у меня в спине нет. Все люди были потрясены. Англичанин пал на колени и раскаялся в своем поступке. Есть сведения, что впоследствии он за свое неверие сошел с ума. По своей смерти святитель Спиридон тоже совершил ряд очень примечательных чудес. Много раз турки захотели хотели взорвать храм, Захватить остров Корфу, уничтожить мощи Спиридона. Ну вот однажды их корабли подошли уже к острову. Но пристать не смогли, потому что увидели грозную фигуру святителя, на них напал страх, и они от острова удалились. Потом они задумали взорвать храм и уничтожить мощи, чтобы остров остался без своего покровителя. Тогда уже можно будет захватить Остров. Но святитель явился во сне жителям города, нескольким сразу, и сказал, что под храм его подложен взрывчатка. Таким образом жители города смогли ее вовремя обнаружить и обезвредить. И поныне он помогает всем притекающим к нему, то есть к его молитвам, к его заступничеству перед Богом. И тому есть многочисленные свидетельства, о которых мы расскажем уже в следующих программах. Я душу вас поздравляю с днем памяти этого димного святого и храни Господь вас его святыми молитвами. Предать не смогла Пусть закружатся близкий пламени И молитву мою Несут Может сам того И не зная Я грехи Свои